У нас хорошие новости мы запускаем новую акцию каждый месяц мы будем предлагать вам один из наших объектов с хорошей скидкой только в сентябре цена 6 миллионов 200 тысяч рублей ваша выгода 442 тысячи рублей Итак, дом сентября. Расположен в жилищном комплексе «Встречный». Проект 106 квадратных метров. Участок 6 соток. В чистовой отделке. Дом полностью готов к заселению. Не упустите выгодное предложение. Подробности по телефону 8 800 222 2018 Звонок бесплатный.